Так, ну что, поехали. Сегодня про любовь к себе в День Святого Валентина. Сегодня про героизм, сегодня про бедность, про уверенность в себе. Сегодня в этом эфире отвечу на вопросы, которые возникают в группе "Возроди себя заново». Есть такая у меня сейчас группа, в чате люди пишут. И денежные коды 2023. Итак, сегодня День Святого Валентина. И многие любят сейчас говорить о любви друг с другом, посылают друг другу разные открыточки, посылают там какие-то подарочки и так далее. Да, это хороший праздник, он напоминает нам. Я не буду сейчас идти в историю этого праздника, вы сами знаете, откуда этот праздник, это не в этом дело. Но сейчас есть очень хороший повод поговорить о любви и уважении к себе. Итак, друзья мои, буду стараться кратко, максимально вы пишите вопросы. Значит, Сейчас я запустила для украинцев, и не только украинцев, для тех, кому трудно, кому тяжело. Запустила программу в 10 раз дороже, чем обычно я запускаю. Я работаю в онлайне уже более 11 лет, помогаю людям обрести свою внутреннюю силу, увеличить доходы, улучшить свои отношения с любимыми людьми, найти своего любимого человека. Я психолог, коуч, тренер личного развития, психотерапевт, сама себя прокачала и другим помогаю, не только имея образование. Так вот, сейчас запустила такой курс для того, чтобы людям было проще поднять свою задницу, поднять с паузы свою жизнь и начать жить и использовать кризис во благо. Потому что в любом кризисе есть возможности. Вы это знаете, это красивые слова. Так вот, на сегодняшний день «Любовь к себе». Сейчас в группе работают люди, которые пришли с депрессиями, с болью утраты о родных и близких людях. У нас и война, вы это знаете. И очень больно многим людям. Это, это просто невероятно трудно сейчас всем пережить. У нас есть люди, которые пришли разобраться с отношениями, чтобы на, найти своего любимого человека. Или, наоборот, улучшить отношения в семье. И так далее, и так далее. Сейчас денежные годы 2023 запустила еще раз. И в шапке профиля, кстати говоря, кому интересно, за сейчас будет акция по сегодняшнему числу включительно. Два курса, две программы в одном, базовой, там, где желания, цели, там где самогипноз, там где работа своими состояниями и денежные коды 2023. Эти оба курса стоят по большому счету не меньше, чем 700 долларов. Я их сейчас отдаю вам в 10 раз дешевле. Ну, это временная такая акция, я уважаю себя, ценю свой труд, и поэтому те люди, которые хотят со мной вместе двигаться дальше, welcome. А сегодня мы говорим про уважение к себе, про любовь к себе. Итак, если мы хотим, чтобы нас уважали, задача номер один – уважать себя. Как? Что такое на самом деле уважение к себе? Вот многие говорят, я люблю себя, и поэтому я сажусь и открываю э, холодильник и начинаю, извините, жрать. Потому что я люблю себя. Или я люблю себя, поэтому я посплю подольше. Или я люблю себя, поэтому на самом деле это обман. Любовь к себе, это уважение к себе, это самодисциплина. И поэтому сейчас вот есть люди, которые говорят, у меня плохо, мне плохо там со здоровьем. Спасибо большое за ваши сердечки, те, кто подсоединяется. Мне плохо со здоровьем. Пришли там с депрессиями, апатиями. Даю простые упражнения, которые элементарно поднимают любого человека с дивана, с, с, с того света. Почему так говорю? Потому что, во-первых, это практики, живые, рабочие практики от людей, которые сами себя сделали. Ну, например, Милтон Эриксон. Кто такой Милтон Эриксон? Это человек который будучи парализованным полностью у него только мозг работал он восстановил себя к жизни я уверена что многие из вас знают кто такой милтон эриксон напишите пожалуйста милтон эриксон плюс или милтон эриксон минус если минус загуглите так вот если этот человек наблюдая исследуя как работает мозг как работает подстройка к другим людям через свое Свою болезнь, смог себя поднять. И потом создал этот Эриксоновский гипноз. Я имею сертификацию и по даю не просто транс-медитации. Транс — это способ вхождения в состояние биологическое. Поэтому медитация — это способ вхождения в транс. Люди многие не понимают, что можно этим состоянием биологическим, так же как активностью, сном, трансом можно управлять. И вот с помощью транса вы идете в свое бессознательное, ищете ответы на свои вопросы, работаете со своими болями, работаете со своими внутренними конфликтами, с болезнями и так далее. Потому что этот гипноз, этот материал построен на базе не просто теорий, а практических навыков, которые человек сделал для себя. Я это повторила, вытащила свое. Зрение, которое было минус 8 после герпатического кератита на правом глазу? Я вытащила себя с операцией, которая готовилась по грыжи позвоночника? Я вытащила себя, находясь инвалидом второй войны, второй группы, инвалидом войны, второй группы, находясь, находясь в состояниях, в которые люди просто уже овощи, я себя вытащила. Так как вы думаете, могут ли люди, которые зашли в эту программу, Поднять себя, да, и многие подняли, многие вернули себя к жизни. А некоторые, внимания настолько любят себя, что не уважают в себе регулярность действий. Потому что даже когда вы заходите в транс, и у вас вначале не получается, мысли сбиваются, Ваша задача – удерживать фокус внимания на том, что вы хотите, чтобы убрать контроль ума, и вы зашли в глубокое, глубокое, огромадное, ресурсное, бессознательное, которое 95, ум только 5, сознание 5, бессознательное 95, условно говорю. Так вот там, в теле, то бишь в бессознательном, все наши боли и все наши ресурсы – и вот туда вы заходите, и там вы себя восстанавливаете. Так вот, одни это делают, возвращают себе здоровье, операции проходят намного проще и легче. Ну, жить и жизнь продолжается. Приходят деньги, приходят клиенты, здоровье улучшается. А другие наблюдают, а другие жалуются, рассказывают, что у них ум не работает, мозг не работает. Понимаешь? То есть заплатив каких-то 30-50 долларов, она то сидит и думает, что на ее мозг запросит, потому что она заплатила, и у то она самое прийде. Так вот, героизм это то, что нужно делать каждый божий день, что-то новое, которое вызывает у вас э, ну, неприя ну, неприятие, не хочется делать новое. Я выложила Видео свое на Ютубе несколько лет назад, не знаю, сколько лет назад, была в одном тренинге, и нас обучали делать каждый день новые, геройские поступки, которые вызывают уважение к себе. Я уже к тому времени обливалась, но я не выкладывала эти видео, но я считала, что это не надо. И тут я одела купальник вышла на улицу, снег где минус 10 было, помню, или 11, я уже не помню, облилась и это видео выложила на YouTube. И мне потом говорили, слушай, какая ты молодец, это же такое геройство каждый день. Я говорю, да. Когда я дома, я обливаюсь каждый день. Если я где-то в поездках, в путешествиях, в командировках, в гостях, я просто включаю в конце теплого душа, очень холодный, и начиная с головы, и по всему телу. Тело моментально сжимается, тургор кожи начинает улучшаться, иммунитет повышается. Потому что, смотрите, что получается. Вот пример такой. Вы идете по улице, у вас болит голова. Такое, такое состояние такое разбитое. И тут грешит, скрежет тормозов. Вы что будете делать? У вас голова будет дальше болеть? Нет. У вас реакция организма будет на более сильный раздражитель. Понимаете? И вы уже забыли, что это такое было. И так же самое вы работаете регулярно, делаете вот эти неприятные вещи, тоже, тоже с водой, например. Кстати, многие мои ученики начали обливаться холодной водой, и мне очень благодарны. Ну, это другая история. Так вот, к чему я? Каждый день, когда вы делаете то, что вам не хочется, вам неприятно, это геройский поступок. Это аскеза, если хотите. Люди настолько раскисли, настолько настолько разленились, что-то делают не так, где-то остановились в развитии, что их наказывает. Так как наказывает сейчас всю планету войнами. Так как наказывает сейчас Россию, Украину и весь мир через эту войну. Думаете, что вот сейчас тут в Англии, где я сейчас нахожусь. Да, тут пока спокойно. Но тут свои есть перепитие. И тут своих очень много проблем. Вчера на первом занятии «Денежные годы 2023» говорила, тут свои проблемы. Просто не все их видят. Спасибо большое за ваши сердечки. Так вот, друзья мои, любить себя – это уважать себя. Это каждый день делать какие-то упражнения для того, чтобы вы были больше молоды, дольше молоды. Если вам уже за 30, а у вас до сих пор нет с вами мужчины, который вас любит и уважает, а что же вы делали? Что же вы вашу дивизию делали до этого времени, если вам за 30, да даже 25, а с вами рядом какое-то чмо? или вы позволяете себе, чтобы с вами манипулировали, вы ждете, что вам кто-то что-то подарит. Вот, 20, вот сегодня праздник. Вы чего мы обычно ожидаем от мужчин, Чтобы нам что-то подарили? Да. Если мужчина есть, вам нужно так себя вести, чтобы мужчине хотелось вам себя, хотелось, чтобы ему вам дарить что-то. И этому я тоже обучаю в своих программах. Но если у вас мужчины нет, так какого хрена страдать? Иди себе дай, дай то, что ты хотела бы от мужчины. Ну, кроме секса. Хотя в сексе тоже есть сегодняшние игрушки. Но не страдай за каким-то чмом, который сидит у тебя рядом, лежит на диване, и ты пашешь, как вол. Или он тебе запрещает работать, заниматься психологией, заниматься курсами какими-то. Это что такое? Это что за мужчина? Нет, мужчина такой, какой есть. Это ты такая. Ты позволяешь себе, ты не уважаешь себя. Вот, любовь к себе где? Поэтому Находите такого, с кем вы можете договориться, но при этом вы сами интересная, уверенная в себе личность, которая смотрит на вас и гордится вами. Мужчина тянется за вами, если вы что-то из себя представляете. А если вы развалилась клуша, за собой не следите, прически нет, косметики нет, ничего не используете нового котового, что-то подтянуть, подправить, к косметологу не ходите. Какая, какая может быть любовь? Какое может быть уважение к вам, если вы себя сами не уважаете? Поэтому любовь, День Святого Валентина, это любовь к себе. Любовь к себе — это уважение к себе, это регулярные действия. И если вы заболели, если вас, вам дал Бог трудности, испытания для того, чтобы вы стали лучше, сильнее, увереннее, это для того, чтобы вы научились работать со своим мозгом, научились правильно хотеть, долго желать, делать Привычки разрабатывать, которые вы себе еще не, про... не разрабатывали. Спасибо большое, Лора. Угу. Что такое любовь к себе, уважение к себе? Любовь к себе-уважение к себе. Если ты подходишь к холодильнику, и тебе хочется съесть вечером, там, не знаю, порт... э... эклерчик какой-нибудь ты любишь, то ты знаешь, что ты неделю ничего есть не будешь. Ты сама себе запретить должна это есть, называется уважение к себе, потому что то, что мы едим, тем мы и светим. Если мы едим всякое «Г», то мы являемся этим «Г». То есть, чему я? Нравится нам кушать там сладости? Да, но надо себе, надо себе позволить. Можешь себе позволять. Но потом неделю сидеть и себя аскезить. Это и есть геройский поступок. Это и есть работа над собой. А не как мне одна говорить о, тебе есть заниматься, когда... А у меня нет, я... мне когда я пойду помолюсь. Это же... Это же какое бессовестное отношение к Богу. Вместо того, чтобы заниматься собой, люди молятся. А молиться надо, для того, чтобы Бог послал людей, возможности, чтобы ты что-то делала по-другому. «Услышь меня. А? Это и есть уважение к себе. Поэтому подвожу итог. Сегодня день Святого Валентина. Хочу, чтобы вы уважали себя, выбирали, что вам кушать, где жить, с кем жить. Выбирали себя в первую очередь, ставили на первое место себя, договаривались о личных границах и не пускали туда того, кто туда заходит и вытирает свои грязные сапоги. Не терпели мужчин, которые вас не уважают, потому что вы терпила. Трудились и работали над собой, пока сколько жизнь вам дана Господом Богом. Потому что придет время, когда ваша душа оторвется от вашего бренного тела. Любой из нас к этому придет, да? И тогда вы будете вести диалог своей душой, Я что делала? Просто сидела в соцсетях, наблюдала за другими. Просто зашла в группу, заплатила деньги. «Мне так доброе, в вашей группе! Вы такие тут молодцы!» Пишет сегодня мне одна жиночка. «Так приемно быть в вашему колу. А чего ты ничего не працуешь? Я буду удалять. Даю пять дней, чтобы написала все домашние задания. Мне нужны ваши результаты, если вам не нужны. Я уважаю себя как тренер, как специалист. Я вкладываю часть своей жизни в, вашу, в ваши результаты». Следовательно, я имею право требовать от вас уроки. Поэтому, если кто-то придет из вас, сейчас в шапку профиля и купит сразу два курса, сегодня ссылочка еще работает, сегодня еще скидка работает, дальше буду повышать, то запомните, вы придете не просто будете наблюдать, как другие работают, вы будете выполнять все упражнения, делать практики, трансы, гипнозы, писать по деньгам сегодня дала очень много интересных упражнений как убрать денежные ограничения и зарабатывать больше денег особенно эти курсы важны для специалистов помогающих профессий потому что вы очень много можете знать но у самих каша в голове сама это прошла не знаете чего хотите не знаете как правильно вести клиента как правильно вести его его будущее если сами не знаете как нет фокуса внимания на конкретном результате клиента. Продаете все подряд. Какие-то процессы продаете. Какие-то духовные практики продаете. Для чего? Чтобы что? Чтобы что? И вот этому «чтобы что» тоже учимся в этих двух программах, в этих двух курсах. Дальше следующий модуль будет про отношения. Он будет, естественно, дешевле для тех, кто находится уже в этих двух первых модулях. Ну и удачи вам! Любите себя, уважайте себя. И помните, героизм каждый день, это значит помогать своим воинам, которые убиваются, на гибнут на поле боя, для того, чтобы мы с вами подняли свои и работали. Мужчины или женщины, неважно. Если вы сейчас наблюдаете, что происходит на полях сражения, сколько красивых людей Невероятно красивых людей просто так гибну за тех, что многие поставили жизнь на паузу в ожидании, что кто-то за них сделает победу. Только работа с собой, война с собой, только гореческие поступки с собой каждый день, не залипать на боли. И только так, и только так вы достигнете того, чего вы хотите. И только так вы перед своей душой ответите, и вам не стыдно будет что вы жили эту жизнь в этом материальном мире. Уважайте себя. Всех благ. До встречи в программе «Возвольте себя заново» и «Денежные коды 2023». Пока-пока.